<с downstairs> О, -х -х. Тут тру-тру-трум, заварюк кофик. Пожале, что тут пришла? Че кто-то разрешал. Славки ты, ты кто? Ты же вс? Крыша. Я хотя бы крыша есть, в отличие тебе. ты и не в тапке. О, привет! Привет кубус пойдем погуляем прикинь у Али сегодня депрессии за телефонов не а у тебя, тебя. депрессия Ребята, что не смог найти что краску что для, для волос 20 этажа О, 20 -й 8 -й. 8 -й. Ну, у тебя здесь раз девочка, тебя. О, девочка Думан, туда, такой а такой Пошла мы тебя сейчас. ах! И чё она... Бедная девочка. Вы ну, чё, да добыли? Наследство Маринки теперь моя, я вообще -то самая ну, богатая. Я сюда приезжала Зоя, и, и Зоя зо... зо... зо... тебя выселит, как тапку, ну, да. тапки будешь Чит... жить и ну, не у вас да. все... У вас всех на одно лицо такое ну, же, а же дерево. А вообще в кринжер. Ну и пошли вы в жопу, уроды. Сама пошла. <laughs> урод. Такое нельзя говорить. Топориком быть тебя. Запрещенные слова. Иди я сюда. твой Такой комплекс там... неполноценности. Ну, правильно, ты сама неполноценность. Смотри, Так, Девочка пошла. Боже, бедный мальчик. Давай, что, Давай, что? Короче, я Привет. какие-то тут. Иди отсюда. Топ, я твою, <свист> чтобы я <твое> лицо на <свист> могиле а, видела. Она, на меня напала. Так, да, пофиг, ты на меня на напала. Я сейчас вижу. вижу. Ах, ты, я топорка, да. Это все из-за телефонов. Да, из телефонов. Да, да, из телефонов. Я понимаю, мы Маринку это похоронили вроде, телефонов. почему ее тут громко? Это все из-за телефонов. Просто у нее вообще очки уже от телефона. Это все из-за телефона. Да, не тихо, не тихо, я не понимаю, мы же Маринку вроде похоронили. Почему? Так. Что ты делаешь? У него повышенная степень Я ухожу. Дебилы какие-то тут. Нажимают на курины. Ребята, на кнопки всякие нажимают. Девочка, пошла. Я что-то пойду в дом. Эта девочка на флинду напал. Нет, кто упадет. А вдруг, вдруг упадет дерево и завалит меня, я упадет. А давайте на елочку наступим. А потом... Нет, я не могу так рисковать своей жизнью. А что под елочкой? Блин, а если я по я... А если я пойду домой, и на меня упадет потолок. Потолки самый мой проклят. Блин, как их убрать? А вдруг, а, а вдруг, а улице, вдруг я приеду парень. домой и там дух Маринки? А вдруг мы будем на улице а и, и там на нас упадет метеорит? Зубы, я буду говорить, как... А Рай, по... вдруг мы будем Рай, на после... улице и на нас Маринет дубов. упадет? Я чистил зубы. А вдруг на нас сейчас Маринет упадет? Блин, а вдруг мне дверь дарит по зубам я буду говорить как... А Ладно, стараюсь поспишься с жвачек. И вдруг пойдет. Так, ладно, я буду шлют. А вдруг меня у вас не придумать. Да ничего в голове. Это в твою Только что у Луки там пусто. И есть мне меня скоринуть доказательства. Это ты. Пустой. Что ты делаешь на моей кровати? Так, ладно. А Ай, да ты, а если я застряну ты если чест... мне руку положить, голову сломаю, да офигел вообще? А, Блин, это тут спать вы должны. Нет. Надо не... -то его топориком добить. Его буду, вдруг я разобьюсь и буду валяться, как он, как Марина, акоп. Топориком тебе, ну, вау, топориком. надо спасти его топориком. Слушай, а, ты, мой, я мой, сейчас, вот блять, валяюсь и строю. Давай чего топориком поможет. Блять, пошли. Нет. Машить нечего, опасно реально у них у них уже лет сто злодеи купаются они потрясающе реальны где где где где где где где где где где где где где где где где где где где Листочек. Какой листочек? Опасно надо светить домой. Нет, на смотри, рвется. смотри, какой ну, листочек на поиске. Надо Чедоза, наверное. <с так, <с ладно. Пусть Ой, привет. Ну? Девочка, ты че? упал. Ребята, уходите с крыши, вдруг на вас метеорит упадет. Это на нас сайт упадет огромный телефон. А если о нет, пошел! Пошел! Пошел! дурка, я, тут, падай, тут падай, у меня падай. у вас несколько клиентов для <соценно> вашего заведения. Пошел! у Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! не Пошел! Пошел! Пошел! Пошел! умереть. Пошел! Пошел! Пошел! Как Хотите ли вы умереть? О, давайте даты... реально! Нет, я шучу, шучу. Круше. Это идеально. Короче, девочка, ты что тут ходишь? Да, квалить вы этой девочки вдруг гулять хочет. Ребят, давайте мы спрячемся. Вот это, ну, а, подвалы. А мы будем детьми. Не, реально, если, подвало, если просто... упадет, подвал, если подвал упадет, внутри, вайнеры, а если подвал упадет, Если у нас упадет большой волосатый, Если на нас упадет дом, если подвал заминирован. большой волосатый... дом. Да. Да. А если там крыса огромные, надо съесть. А если вас сожрут динозавры? вам не кажется, сегодня да, стра да, стра да, супер странный день. Мы сегодня... Да, а да, вас да, и... да, а да, вдруг странный. вас сегодня сожрут динозавры? Да, да, да, реально. Я чувствую, что у меня сзади какая-то сущность в виде гномка. Реально. Согнал сзади. Огромный. Я надо тебя столкнуть, потому что ты гном. Мне тебя? почему-то хочется прикончить. Падай, падай. Падай. Отсюда. Мальчик. Мальчик мальчик, если напал. Мальчик, падай. Я с в океан. Алло, алло, Адриан, Адриан, алло, алло, алло, алло. Перестань. Да, алло. Лев. Адриан, алло, алло, алло. на... Выйдем, выйдем, погуляем. Нет, не выйдем. Вылетим. почему? Откуда? Я хочу, Тихо, ребят. Вы заметили сегодня Тихо. весь день после прихода этой девочки начинаем чем-то угорать, какие-то почему-то говорить, что, а что такое угорать, и начали смеяться и быть обебашены. Да, а не что такое угорать? Это наверное все из-за телефонов. Реально. Это и все из-за Ники. Да, Никита, это. У меня в старом городе был один человек, на которого всегда все обвиняли. Да, я даже не знаю, кто наверное. Мы не знаем, кто обвинял. Это все. Опять же, это девочка идиот. Лось, девочка, вроде его, лось, а что ж. Я а? Падай, девочка. А Фигурка... вроде я в в в нет, сюда, Надо ее полицию Полицию тебя надо вообще. Мальчик, а откуда у тебя мечта? это мне блять, ты боже, достиг такого уровня. Я хочу его себе тоже. Да не ты помнишь, -то нет. тихо! Стоять! Нет, а нет, что, metro, что, мистер О боже, Покинь. мистер Мак! Реально! Что реально? Пошли. Виртуально! Пошли, пошли, пошли, <пошли> пошли. Давай его бомб... За кибербулевого... за кибер... прям Я пос нет. постою. У кого? Кто? Девочка, а ты что делаешь? А если на нас метеорит упадет. Она на нас нечисть напускает. Это все из-за метеорита. Он... <свист> напускаешь на нас ничь? Ничь? Это все из-за телефона. Это все из-за из телефона. Из из <свист> Просто телефон. А не а не Я, Я эту девочку вташусь в океан. Давай, падай. А Пусть девочка умрет. умрет. А ты дура, Крашеная. Я не Я за девочку. Я еще... Да не я, девочка. Я еду. кибербулинг Кибербуллин девочки. Ты у а а? ладно. Что? Нет? Что? Она достала Реально меня. Виртуально. Пошла, вон. Пошла. Вон. Пошла. Де, Пошла. Гори, гори. Ты девочка, чтобы я приехала. Сегодня. сегодня утром. Я тебя за кибербуллин. Кибербулинг, а, кибербулинг. Была. Шу... Хотела вести хотела что-то весь день что-то смотрела куда била так с мистер баклажан давай что-нибудь делать Слышь? мистер place place на сними мистер эм... я эм... папа свин ты да ты папа свин папа свин ты сала алло реально папа сала ты савела мы тебя на сало зайдем. Реально на сало. не кажется, что это чупакабра новая? Тебе кажется, что это чупакабра новая? Давай, мы тебя ждем. Мы тебя не ждем, Ой, и конечно нет. тебя, конечно же, не ждём. Да, потому что мы такие... Это Пигела. Это же Скинела. У тебя еще сила стоит? Пигела, у тебя сила же... Ещё работает? Или ты уже забыл как использовать? Ну да, работает. У mm, серьезно. Какой? Это... Ну, пока нет. Нет плана. Пока, милки, пока. Просто подеремся. О, давайте, где это? Я пока план придумаю. Давайте на шашлык пустимся. Хотя, да. может быть, у меня есть план. Пой же. Но да. нам понадобится... Да. Нам, понадобится... Да. Да. нам понадобится... Кролик в шоке. Нам понадобится кролик. Он в шоке, у него. Кролик! Кролик, проснись. Кролик, Ну, а топориком, значит, сейчас все, пить я Отлично. Вот печенье. Бесплатно. Кролик. Ой, да. Кролик, Ой. наверное, после этого. Давайте сегодня на шашлык пустим кролика. Билос. Поедим, хотя бы вкусно будет. Так рассказывай план. Пролечать, ну поедим. Давай, ваша тема. Нет. Все ладно, Это короче. М -м так, а она где вообще находится? Надо узнать, что место может... рас <связь> расположения. Где же это она? Место mm -hmm. расположение. <связь> я, так, Давайте я не знаю. Как ты придумали местоположение, а не место расположения. Ну ладно. Но вдруг она лежит. <связь> а а она. А вдруг она сидит? <связь> вдруг вдруг она, она на полу, типа место Надо узнать типа, у на географическое полу. положение. Где же она? Вот она Нет, А где она? Она Прямо. пропала в последнюю минуту, мы ее пока не видим. Почему она пропала? Так, вывод, надо ее искать. Вывод, вывод, давай, давайте надо искать. искать. Ой. Прямо. А, попалась! А, схвати ее в панцирик. Панцирик? Все, ну. бомжиха попалась. А что за план? Всё, план... мы сейчас тебя победим, план Так, пока постой там. Да. Мы, мы не знаем, где у неё комната, мы можем ее допросить. Ай. Ё, ну, в твоих очках. очках реально это все из-за телефона в, в каких нач... очках реально в каких? Ну, у нее очки вон а ну, а, ну очки ты говоришь... а, а ты, ты говоришь ну мы поняли короче да, прям кума в очках точно в очках надо в пекарню булочки купить давайте в пекарню булочку купим так ладно <coughs> Это было... Что ты Спасибо. делаешь с нами? Почему мы сегодня такие? В чем заключается твоя сила? Нет, Короче, говори, иди, акума И начал у тебя на хлеб. На <смех> булочки две. Ты видела Пусть она поест булочку. Смотрите, когда она пришла, Держи. люди начали чего-то бояться, начали угорать и начали прикалываться. Сейчас да. она всех по нас пударяла, и мы уже сходим с ума. Правда. В какой-то минуте, секунде. Три реально. секунды. Давайте е по панцирю. Мы можем вообще сойти с ума. Реально. Мы не боимся, а боимся точнее. Так вылазим, пусть она здесь посидит, подумает о своем поведении. А я... Ну Нахалка. реально, пусть Это, подумает. А если она сломает этот... Мы будем смотреть за ней. Мы будем смотреть за да. ней. У тебя мало времени, Крапас, но... Нет, я буду ждать. Я буду ждать. Вообще. ¿Hm? Давайте из нее черепаший суп сделаем. Черепаший <с Quandepadcha> <с Pu Diet> суп. Ну ладно. Топориком ее... Ноги руки да, разделай. это тоже, я, да. в духовку. Наконец-то да. поедим, а то уже полгода еди. Так. Ай, я на шашлык. Кролика надо поедать очки. Ну-ка, я у меня попробую... Две минуты. попробую. это я О, хлеб подкинула. Штала... А, да? Да. Но вы попросили булочки. Давай, не хлебом. Это обедвиживание. хлебом. И ударь ее. К лепом желательно. Все. Лепом можно. Она все того откинула. А очки это как костюм они не отрепляются. Mm -hmm. Что это нет подокумаль. это все это. О они боже давайте ее топориком. Mm -hmm. Давайте топориком на. Mm -hmm. Так они не это ладно а убери мне надо свою силу. Бери, а у меня силу. две минуты. Давайте нет. выпущу. Выпущи э, силу убери свою. Я снимаю силу. Ой, у меня... только быстрее, это я без спора того. Можешь идти трансформироваться. Мы узнали то, что кума ходится не на ней. Да. А где можно? Трансформация. Мы начали по шесть. Да иди, ликуй.